Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас опять пойдет о ножах. Сегодня я хочу разобрать достаточно щекотливую тему, которая настигает меня регулярно среди общего вала входящих вопросов. Это нож до 18 лет. Поехали. Самый частый из вопросов по этой теме, это могу ли я купить нож, если мне нет 18 лет. При этом совершенно неважно, интересуется интересуются за нож бабочку, керамбит, кукри, вообще по барабану какой нож. Самое главное, что, дружище, если тебе нет еще 18 лет, ты можешь покупать ножи хозяйственного бытового назначения, и законодательно они никак не ограничены. Это чай не алкоголь и не табак. На Ножи хозяйственного бытового назначения, разделочные шкуросъемные, туристические, спортивные, ну, за исключением, конечно же, холодного оружия, никаких возрастных ограничений нет. Один из самых нелепых вопросов, которые также встречаются в личке, это как мне купить нож? Ну, по процедуре, ребят, нет ничего проще. Берем бабло, идем в магазин, щупаем, консультируемся с продавцом, выбираем, оплачиваем, уходим довольными. Про интернет-магазины я даже не заикаюсь, там реально нет ничего проще. А вот второй вопрос, который зачастую сопровождает первый, это а «Почему мне не продали нож?». И это, парни, вопрос достаточно философский. Понимаете, среди старых пердунов типа меня у нас есть два мерила – по закону и по совести. И решить вопрос по закону и по совести, это порой диаметрально противоположный, будет два решения. Если, допустим, я продавец на живого магазина, вижу, как интеллигентного вида молодой человек, прилипнув носом к витрине, выбирает охотничий, фиксит, ну, разделочный шкуросъемный, там, задает вопросы по теме, вежливо интересуется да, какими-то аспектами заточки Расплачивается купюрами, там видно, что из копилки насобирал Но тут к бабке не ходи, видно, что человек выбирает подарок там отцу или дяде И я как продавец обязан помочь ему с выбором посоветовать хороший нож Но если в то же время я вижу гоповатого вида шкета, который приходит из порога Интересуется наличием Тайлайта Шестерки на какие-то вопросы мои Он начинает юлить или не дай бог ляпнет что-нибудь про самооборону Тут отворот-поворот. Перед ним нарисовывается табличка, которую я только что нарисовал. Ножи до 18 лет не продаем. А вообще лучше бы за ухо, пинком под зад и без родителей, чтобы в магазин не возвращался. Что же в первую очередь интересует моих несовершеннолетних зрителей? Правильно, как решается этот вопрос по закону. По закону продавец обязан продать. А по совести, для тех, у кого совесть есть, Далеко не обязательно и никто не обязан продавать 10 банок ацетона человеку, похожему на наркомана, из складной перочинный нож, не обязательно продавать подростку, который производит впечатление проблемного. Давайте постараемся резюмировать. Лично я ношу нож с 14 лет. Более того, я сейчас преподаю ножевой бой, я наблюдаю парней до 18 лет, которые также носят ножи. У меня скоро сын станет уже подростком и скорее всего я не буду против того, чтобы он носил нож. Но Побывав по обе стороны баррикад, я могу со стопроцентной уверенностью вам рекомендовать, парни, перед тем, как положить нож на карман, посоветуйтесь с предками. Аргументацию, зачем тебе нож, вы прекрасно знаете, как уворачиваться от провокаций полиции тоже прекрасно в курсе, поэтому пусть лучше ваши родители будут в курсе ваших расходов и увлечений, чтобы даже внутри семьи не было конфликтов на околоножевой теме. На этом на сегодня все. Счастливо! Что-то мне кажется, что количество старперов в комментах, которые будут орать, что «я учу молодых приобретать ножи», что-то мне кажется, что это количество людей сейчас будет зашкаливать. Сразу, ребят, вот к вам обращаюсь. Да, учу молодых людей приобретать ножи. Да, уверен, что при соблюдении ножевой культуры ни молодому парню, ни взрослому человеку нож на кармане не сделает ничего плохого. Главное, уметь с ним обращаться, знать, на что это, к чему это может привести и как повлиять на твою жизнь. Быть аккуратным, вежливым, культурным, всегда трезвым, и все будет хорошо. А то, что вы там воете на тему того, что, бля, вот насчет по подъездам друг друга резать, они и так будут резать, если они вообще режут. И этим мне, в этих случаях будет работать не Спайдерка, не Кол Steel, не Ontario Рад один или второй. Будут работать максимум кухонные ножи, которые по пьяни схватил до кухни и пошел. А нормальные нажиманы, дальше пореза при разделке тортика, никогда в своих травмах не дойдут. Если у вас есть объективная статистика, которую вы очень любите оперировать, только я никогда такой не видел. Если есть такая статистика, что вон, блядь, занимался ножевым боем, или насмотрелся Бет Вадима, пошел резать. Вы давайте ее выкладывайте, а просто пиздеть, давайте заканчивать. Счастливо!